Ваш покорный слуга, не только журналист, но по первому своему высшему образованию физик, я напоминаю, что закончил физический факультет Саратовского государственного университета, то имею право рассуждать о данных проблемах и понимаю, о чем идет речь. Что вы имеете право знать реальное положение дел. Тем более, что частично официальная информация уже была. Рутений — это вот грубо, очень грубо, это продукт распада 235 ура. урана. Это продукт, который получается ну, при работе атомных станций и получается так называемый осколочный металл. Далее. Рутений — это так называемый долгоживущий затоп, как мы уже сказали, 3,73 дня, вот грубо. Uh, у него длинный период полураспада. И <coughs> считается, что чем больше период полураспада, тем радиоактивный изотоп опаснее. Uh, то есть рутений 106, он примерно uh, в 50 раз опаснее, чем радиоактивный изотоп uh, 131 йода. Почему это было упомянуто? Почему я упомянул йод? Потому что именно вот 131-й затоп йода, он был наиболее губительным для населения при аварии на Чернобыльской АЭС, который и именно вот благодаря летучести этого облака накрыл территорию, где было 5 миллионов жителей. Дело в том, что э, суммарная активность веществ, э, которые были выброшены э, в результате Чернобыльской катастрофы, гораздо менее опасного, чем рутений 106, то есть, еще раз подчеркиваю, йода 131, это, э, на, на него приходилось примерно 95,2% всего загрязнения. То есть, иными словами, от облучения рутением резко повышаются риски онкологических заболеваний а при больших дозах, это лучевой болезнь. Причем, вот такие радиоактивные изотопы, как рутений, цезарь, кобарь, стронций, они наиболее опасны, поскольку они наиболее долго живучие. Дело в том, что рутений 106 — это радиоактивное вещество, которое применяется при терапии опухолей, а также в генераторах питания спутников и в небольших атомных реакторах. И при определенном уровне радиации он становится крайне опасным. Так вот, дело в том, что две недели весь Челябинск, он буквально купался в, облак в облаках радиоактивного рутения, и по идее он должен быть эвакуирован и объявлен закрытой зоной последствия после облучения они начинают проявляться примерно через полгода и э, критическим органом для при облучении рутения является желудочно-кишечный тракт и легкий. соответственно через полгода следует ожидать критический всплеск онкологии желудочно-кишечного тракта, рака легких и так далее. Около 2 миллионов человек, они реально э, обречены на тотальное вымирание и потому что получили, ну, как следует из большой медицинской энциклопедии, смертельной дозы радиации, которые, повторяю, будут проявляться примерно через полгода. А порядка 20 миллионов человек, но ну, это прилегающие области, это опасные дозы радиоактивного рутения, и, причем, точнее, я не прав, очень опасные дозы. А европейская часть России плюс Европа, они получили опасные дозы излучения, а это порядка 150 и более миллионов человек. И в данной ситуации совершенно непонятно, что дальше, Вот из-за чего это произошло, было ли это ликвидировано. Я не понимаю, и поэтому непонятно, сколько еще людей они получат подобного рода э, облучения. Вы вправе задать вопрос, а как защищаться? Ну, тут я могу только сказать, вот, из, на основании того, чем меня в университете учили, от внешнего излучения это время, расстояние и э, экран из, извините, свинца. От внутреннего это, так сказать, э, всевозможные меры против попадания в организм и в, в организм вот этих радиоактивных изотопов. Ну, теперь, надеюсь, друзья мои, до вас дошло, что там произошло э, в Челябинской области, то ли это был выброс на маяке, то ли это упал спутник, то ли еще что-то, я, естественно, этого не знаю, но если говорить честно, меня лично это не интересует, э, почему не предупредили население? Вот я уверен, убежден на сто процентов, что нечто подобное, оно должно было произойти в путинской России. Обязательно должно было э, произойти. Э, на мой взгляд, тут э, надо удивляться, что это не произошло раньше, а произошло именно сейчас. Все он доброе.